округа Матища. Слово предоставляется начальнику правового управления администрации Матищинского района Моисеева Ларисе Витальевне. Пожалуйста, Лариса Витальевна. Добрый вечер, уважаемые присутствующие. Добрый вечер. 30 октября 2015 года вступил в законную силу закон Московской области от 23 сентября 2015 года об организации местного самоуправления на территории Матишинского муниципального района, в соответствии с которым объединены территории городского поселения Матищи, городского поселения Перокоцкое и сельского поселения Федоскинское без изменения границ территории Матишинского муниципального района. В результате объединения органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления каждого из поселений прекратили полномочия. Со дня вступления в силу указанного закона поселения, входящие в состав Матищинского муниципального района, утратили статус муниципальных образований, а органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Матищинского муниципального района приступили к осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения городского умова. В исполнении закона Московской области, которым предусмотрено право органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Матищинского муниципального района, в срок до 1 января 2016 года принимать уставы городского округа, сегодня на публичное слушание выносится проект устава муниципального образования Городской округ Мытищи Московской области который решением Совета депутатов Матищинского муниципального района принят к рассмотрению 5 ноября 2015 года. Порядок учета предложений по проекту устава муниципального образования городской округ Мытищин, а также порядок участия граждан в его обсуждении, утвержден решением Совета депутатов Матищинского муниципального района также 5 ноября 2015 года. Обсуждаемый сегодня проект устава городского округа Матищин и порядок участия граждан в его обсуждении установленном в установленном законном порядке официально опубликовано 6 ноября в межмуниципальной газете «Родники» за номером 169, а также размещены на сайте органов местного самоуправления Мутишинского муниципального района. Настоящий проект является проектом нормативно-правового акта, который закрепляет основные положения об организации местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области и представляет собой свод норм и правил, регулирующих жизнедеятельность муниципального образования. Устав городского округа – это один из наиболее важных правовых средств, обеспечивающих реализацию местного самоуправления, правовое значение которого заключается в том, что он устанавливает статус городского округа, в том числе предметы ведения, умномочия и компетенцию органов местного самоуправления, порядок и механизмы реализации прав на местное самоуправление гражданами и местным сообществами, а также в целом обеспечивает осуществление местного самоуправления населением. Устав городского округа носит всеохватывающий характер и затрагивает все стороны жизни местного сообщества обладает высшей юридической силой по отношению к иным нормативно-правовым актам, принимаемым органами местного самоуправления. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законами Московской области, настоящий проект устава устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические основы организации местного самоуправления в городском округе Метищи и определяет гарантии его осуществления. Проект устава городского округа определяет порядок формирования структуры органов местного самоуправления, их наименование и полномочия, их права и функциональные обязанности, принципы взаимодействия и разграничения их компетенций, экономическую и финансовую основы местного самоуправления. Это необходимо для обеспечения стабильности в работе исполнительных, представительных и контрольных органов местного самоуправления, организации и взаимодействия друг с другом, работы с населением, предприятиями и организациями, действующими на территории округа. Проект устава состоит из 8 глав, включающих 69 статей, в которых закреплены нормы, регулирующие вопросы местного значения, относящиеся к ведению городского округа права на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, структуру и порядок формирования органов местного самоуправления, а также их полномочий, виды порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного самоуправления, условия и порядок организации муниципальной службы, права и обязанности представительного органа, главы городского округа, контрольно-счетной палаты городского округа, администрации, экономическую и финансовую основы осуществления местного самоуправления, общий порядок владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью и многие другие нормы. Большое внимание при разработке проекта Устава уделено непосредственному участию населения в осуществлении местного самоуправления. Так, участию населения городского округа в осуществлении местного самоуправления посвящена глава третья проекта Устава, которые закреплены права граждан на осуществление местного самоуправления, а также закреплены нормы, регулирующие правоотношения, связанные с порядком организации и осуществлением территориального общественного самоуправления, самоорганизации граждан по месту их жительства для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Главой 7 проекта устава закреплены гарантии и права граждан на осуществление местного самоуправления, и ответственность органов местного самоуправления и местных лиц местного самоуправления перед населением и государством. Все изменения в действующее законодательство в части органов местного самоуправления также нашли свое отражение в проекте Устава. Законом Московской области от 14 ноября 2015 года внесен, изменен извините порядок избрания главы муниципального образования. Статья 36 проекта Устава установлена что глава городского округа после истечения срока полномочий избирается Советом депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный конкурсной комиссией глава городского округа возглавляет местную администрацию. В статье 26 проекта устава предусмотрено, что после истечения срока полномочий действующего Совета депутатов Представительный орган городского округа Матеща будет состоять из 25 депутатов. Также с учетом изменения федерального законодательства проектом уставы предусмотрен новый порядок избрания представительного органа. 13 депутатов Совета депутатов городского округа будут избираться по единому избирательному округу, пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов депутаты, выдвинутые избирательными объединениями и 12 депутатов Совета депутатов городского округа будут избираться по 12 одномандатным избирательным округам. Кроме того, проектом устава устанавливаются ограничения и запреты при осуществлении полномочий должностными лицами местного самоуправления депутатов главы городского округа, которые установлены Федеральным законом о противодействии коррупции. В проекте также закреплено, что устав действует на всей территории городского обязательно для исполнения органами местного самоуправления, должностными лицами и соблюдением предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории городского округа, а также всем населением. Проект устава содержит нормы процедурного характера, которые устанавливают порядок разработки, принятия и отмены правовых актов местного самоуправления, разрешение споров между органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и физическими лицами. Вместе с тем хотелось бы отметить, что устав, как и Конституция Российской Федерации, это основа для дальнейшего муниципального правотворчества. Данная особенность вытекает из его специфики. Естественно, что устав не может урегулировать все отношения, возникающие на уровне местного самоуправления. Поэтому для реализации полномочий органов местного самоуправления, реализации прав и гарантий граждан и местного сообщества потребуется принятие иных дополнительных муниципально-правовых актов, основой которых будет являться наш устав. В заключение хочу сказать, что устав муниципального образования городской округ Матищи – это документ комплексного нормативного характера. несомненно, Несмотря на то, что в нем воспроизводятся все важнейшие принципиальные положения Законодательства и законодательства Московской области, касающиеся местного самоуправления, устав в значительной степени признан детализировать и конкретизировать все, что касается организационно-правового статуса городского округа Мутищи. С этой точки зрения, устав среди других локальных актов местного самоуправления носит базовый характер. Все другие акты, издаваемые. У городским округам и должностными лицами местного самоуправления должны соответствовать и не противоречить не только федеральному законодательству и законодательству Московской области, но и концептуальным положениям, принципам и нормам уставов городского округа Матища. Таким образом, по своему содержанию и юридической природе, устав муниципального образования является так называемой местной конституцией нашего городского округа. Спасибо за внимание. Спасибо, Лариса Витальевна. Вопросы будут докладывать? Ну, не уходите, вот вопрос есть. Добрый день, меня зовут Ковабай Сергеевич, я из бывшего по Сени-Проговские. Вот у меня очень приятный вопрос. Почему меня и других избирателей лишили права выбирать напрямую главу городского когматища? Для чего это сделано? Вы знаете, вы далеко не первый, который задает этот вопрос. Данная норма регулируется нашим уставом в связи с вступлением в законную силу закона Московской области. Существует закон Московской области, и мы обязаны его исполнять. Это 55 й закон Московской области о порядке избрания и назначения, о порядке избрания представительных органов местного самоуправления на территории Московской области и избрание глав муниципальных образований. Так вот, в соответствии со вступившим в законную силу изменениями в данный закон, данная процедура конкретно касается и нашего городского округа. Благодарю за комментарии. Спасибо за ответ, Лариса Витальевна. Если будут еще вопросы, напоминаю, просим подавать в письменном виде. Слово до выступления от депутатской комиссии предоставляется...